Привет, речь пойдет о том пареньке. Бедный паренек, все пишут про него. Э, непонятно почему, да, вот э, привязали его к ситуации. А, вот помните прошлой фотографии 2022 года Тэхюн, Дженни, на показе, на открытии магазина Кэлвин Клайна? Много было моделей, но почему-то особое внимание прохейтели не особое внимание, особое внимание это было у Чунгу. А кто докажет, что это он именно он э, фотошопил? Занимался фотошопом я и Дженни. Но я не буду вдаваться в подробности той давней истории. Он лично это отрицал. Напрасно парня хейтят. Мероприятие в Сеуле, разве оно было создано для одной только джин? Там много было моделей, в том числе и Чунгук, который блистал, понятное дело. И сразу много предположений, вот замена Тихиона и так далее... Вы о чем? Бедного парня захитили. Но мы спросим у Таро, бедный он или не бедный вообще. Нам Таро расскажет о этом пареньке. Я перед записыванием видео не читала информацию о нем. Но немножечко, немножечко знаю модель, фотограф. А далее спрашиваем у Таро. И он совсем не бедный. Карта вышла король. Это, возможно, он, персонаж. И здесь финансы работают на него. Состоявшийся лет от 30 до 40. И самое главное в его жизни обеспечить себя, а также будущее своих близких. Побывал на шоу. Карта Пятерка Жезлов об этом говорит. Тущаж получил удовольствие от мероприятия. Прям четко. Король Пятерка Жезлов и чаш получил удовольствие от мероприятия. Себя показать. Карта роста. Блесну. Еще карта конкуренции. Пятерка Жезлов. Мне нравится Пятерка Жезлов. Клиентам я делала расклады. Это, знаете, голопом по. Европа. Не потопаешь, не полопаешь, учитывая короля Пентаклей? Главная тема срубить бабло да побольше. Он так считает и вообще состоявшийся мужчина. На вид ему не скажешь, что ему от 30 до 40 лет. Но король пентаклей говорит об этом. Карты ответили на ваши вопросы, кто он и зачем он туда пришел. А теперь, что он от нас скрывает, скажем. Название карт мы видим «Наказание, общение, суета». Карта «Сила, идущая от сердца». Скажем, ему приятно было находиться там, пообщаться. Ну вот карта наказания говорит, ну побили. Есть у меня девятка жезлов в колоде, в других колодах Таро. А знаете, такой идет побитый мужичок. А карта «Смерть» вышла все, окончено это шоу. Беспокойство а, своего рода для него и смирился. Но знаю, что даже комментарии пришлось ему отключить, страничка у него в Инстаграме, не знаю, в Твиттере есть он, нет его. А, Карта Смерть может говорить еще: знаете, о косплее просто копия Тихина. А может, ему нравится Тихион? И мы спросим: Тихин знает о. Техионе, назовем его в кавычках. Может, он с ним общается. А может, они с одной компанией, с одной кухней, скажем. Блин, ну эта карта говорит, да. Это карта... Знаете, с одной стороны, это хлопоты. То есть, да, общается, но своего рода неуверенности. Карта разочарования, возможно, здесь тревоги какой-то. А вы знаете, еще карта ревности. А сама та карта называется недоверчивость. Ну, по этой карте они однозначно общаются, знают друг друга. В шестерке Пентакли есть еще и поддержка, и взаимосвязь. И здесь может быть сам вот Техеон. Я же за Техеона спросила, да, общается он с ним или нет. Это, возможно, он сам лично. Вышел. А вообще, карта говорит о может говорить да о каком-то проекте и продвижении, но в этих картах есть неуверенность. Так что они знакомы. Обратите внимание, две денежные карты вышли. Здесь деньги замешаны. Далее у меня вопрос. Чунгук как относится к этому пареньку? А хорошо, а вот что есть в этой карте? Вообще креатив, а еще карта коммуникации и способность общаться. То есть он о нем хорошего мнения, я вам скажу по этой карте. Еще он думает, что он красив, изящен. И императрица часто выходит на нового друга. Императрица – карта блестящих идей. Тем более у нас выходил Паш Пентакли. Блестящие идеи, успешный план. Я вам скажу, что они, между прочим, в очень хороших отношениях. Что Тихён, что Чунгук с этим пареньком. И они знают друг друга. Из карт я скажу из расклада, что он ничего не делает плохого. Нет, Тихену, ни не Я ответила на ваши вопросы. Понравился расклад? Ставьте лайки. Подписывайтесь, кто желает. И всем пока.